Здравствуйте, дорогие друзья! Рада снова приветствовать вас на нашем канале. Сегодня поговорим об одной из самых главных вещей в гардеробе женщины – клатче. Да не просто клатчи, а из натуральной кожи, ярких расцветок и потрясающе решенным внутренним пространством от известного бренда «Кенгуриони» такими сумочками вы будете смотреться изящно и эффектно везде. Будь то вечеринка, деловой ужин, встреча, прогулка с подругами или свидание. А также они станут прекрасным подарком на день рождения 8 марта или совершеннолетие дочки. Первая модель 4134 имеет небольшие размеры, закрывается на кнопку. Внутри большое отделение и карман. Отделение на молнии посередине. А спереди разместилось замечательное отделение на изящной застежке. Внутри которого 5 кармашков для карточек и отделение для телефона. Вариант красного цвета подойдет солидной деловой даме, а оранжевого юной моднице. Вторая модель 4141 внутри. Два больших вместительных отделения. Кармашек на молнии. Карман для телефона. Кармашки для пластиковых карточек. А на передней части сумки под застежкой расположены два удобных многофункциональных кармана. В такой сумочке все вещи всегда будут в порядке. Модель отличает изящный внешний вид, закругленные изгибы, плавные линии.